Сейчас я дам вам стоп-лист того, что не надо покупать, то есть что я не покупаю абсолютно, вот как бы мне ни предлагали, причем у нас периодически кто-то говорит, а можно я куплю форум? Я говорю, нет, нельзя. Почему? Потому что это прошлый век, люди сидят в соцсетях. А, точно, я не знал и так далее. То есть такие есть. Первое, мы не покупаем региональные порталы. Не покупаем оригинальные порталы, потому что очень узкий рынок, и в основном рекламодатели – это баннерные, там реклама, прямая реклама. То есть это штука, которая очень трудно продается, очень плохо масштабируется. Он прямо под запись, стоп-лист того, что точно не смотрим. Следующие новостные сайты. Там, где основной контент – это новости, ребят. То есть... Основной контент – это какие-то новостные поводы, которые могут быстро устареть. То есть здесь тоже нет, потому что это не инвестиции, это активная работа. Даже если вы поставите новости на поток, сразу забегает вперед, скажу, что примерно это стоит 15-20 тысяч рублей, вы можете иметь новостник, но это как некий усилитель в будущем, и то я бы 10 раз подумал, чем в это инвестировать, потому что я, у меня, по крайней мере, нет успешных кейсов того, как новостники давали классный трав, но при этом там и окупали его, то есть в основном это расходная часть, как бы брендовая и так далее, поэтому мне это не очень нравится. Сложные экспертные тематики, в которых вы не эксперт, то есть есть тематики, которые ну, прямо вот требуют ну, привлечения какого-то эксперта, которого не всегда легко найти. Там следующее это быстро устаревающие тематики, то есть вы... Ну, опять же, есть сезонка, да, когда там просад, огород это лето, да, там или весна, там, про зимние виды спорта это зимой и так далее. То есть, есть прям сезонные темы, их сразу будет видно. То есть, когда анализируешь сайт, ты тоже это увидишь. Также есть быстро устаревающие тематики. Например, я не знаю, монобрендовый я добавил, не добавил, то есть сезонный сказал, быстро растущий сказал, монобрендовый. То есть монобрендовые – это когда а, ты покупаешь сайт, допустим, с небольшим количеством страниц, посвященный чему-то одному, там, карте там, тарифам Теле 2, личный кабинет Сбербанка, либо карта Халва. То есть они дают, вообще могут давать потрясающую монетизацию, там, могут состоять из 10 страниц, они лупанули, дали, там зашли в топ, но при этом они очень недолго живут. То есть они люди на хайпе продают эти сайты, кто-то на хайпе их хватает, и стоит этому этой теме смениться, соответственно, сразу теряется весь доход. Так, уточните вопрос, как тогда покупать, что можно заранее выбрать доходный сайт. А, интересные, интересные мысли. Непонятно, как, как определить накрученный трафик, но я вам сказал, что, что накрученный трафик вот, приводит пример, как он определяется вот здесь вот выше. Так, сложная экспертная тематика типа медицины. Опять же, если у вас есть эксперт, можно брать, если нет, но, опять же, много ребят, которые пишут в медицине, и много авторов, которые пишут в медицине много сайтов продается в, меди... в медицине, аквариум на тему может подойти, надо смотреть на объем, то есть мне неизвестно каких-то больших сайтов на тему аквариумов. То есть интернет-магазины, возможно, да, но при этом это вряд ли будет именно пассивный доход. про Рыб вообще, история на самом деле не очень доходная, там низкий, до... низкая стоимость клика, и, соответственно, ну, статьи не очень хорошо окупаются, то есть не самое лучшее направление. Так, региональный справочный новостной портал в управлении, можете ли... Помочь оптимизировать монетизацию. Ну, опять же, вот здесь я написал, за что он как минимум в несколько прямо стоп-факторов ко мне попал. Так, различные инструкции, различные личные кабинеты, все также туда уходит. То есть это тоже мы не берем. Соответственно, тематики, которые быстро устаревают, могут быть запросы с годом. Ну, например... Что будет с долларом в декабре, что будет в 2017-го, что будет с долларом в декабре 2018-го и так далее. То есть, понятно, сайт хейпанул, олимпиада, вот продавался сайт по олимпиаде после олимпиады, человек хотел его продать. На самом деле, вот такие вещи – это прям вот стоп-фактор. Или в названии домена стоит 2015 год, и человеку пытается продать. То есть, такие, конечно, будут продаваться очень плохо или… Вообще не продадутся. Так, общетематические порталы. Также есть такая история, я, по-моему, вам даже пример из этой темы сделал, то, что не стоит покупать сайты обо всем. То есть какие-то большие порталы, вот есть сайт, там, lifehacker.ru, например, который общетематический. И ну, практически всегда у общетематических порталов есть проблемы с Яндексом. То есть он их не очень любит, он их пессимизирует, потому что ему больше интересны нишевые, экспертные сайты. Когда ваш сайт идет про все на свете, то, соответственно, вы начинаете терять позиции в Яндексе, но при этом пока еще пока еще остаются позиции в Google. Соответственно, примерно около 20 стоп-факторов, которые прямо надо... Посмотрите. И есть сайты, которые мы точно не берем. Это быстро, это просто и легко. То есть с нами, пройдя там небольшое количество уроков, вы очень быстро определите, во-первых, какая ниша вам точно подходит. Соответственно, пройдете введение в доходные сайты. Вот так выглядит личный кабинет. Соответственно, это вот конкретно программа по обучению доходным сайтам. Соответственно, проходите введение понимаете, какие сайты можно брать, какие нельзя, соответственно, большинство, вот 99 вопросов там закрывается. То есть это некий интенсив-ликбез для новичков, который можно там несколько дней просмотреть, выполнить тесты и уже ну, разбираться на уровне человека, который купил десятки сайтов. Потому что мы, на самом деле, в эту историю вложили очень много денег. То есть мы теряли, мы покупали сайты с накрученной монетизацией, а потом видели, когда наш сайт падает, задавали себе вопрос, а... Ага, а как сделать так, чтобы не нарываться? Соответственно, появился там доход на уника, да, мы начали это смотреть. Как смотреть сайт с накрученным трафиком? Ну, опять же, есть...